Всем привет, ребята! С вами Антон Цайнов. Вы на канале PlayTay Film Company. И сегодня мы будем снимать обзор на KitKat, KitKat Trio. Кто не знает, если кто-то вам вы покупаете всякие KitKat Trio, там всякие эти все, еще там всякие разные там эти самые от Nestle, такие вот марка Nestle, такая KitKat Trio такой большой, три порции. Кто не знает, это будут такие маленькие, как Duo, то есть двойные. Двойные порции китката, тройные, или одни, то есть по, по одной порции, такие маленькие-маленькие. Вот. Их много кто пьет, там, с кофе, там, если кто-то это, с чаем, и много с чем еще, там. Вот. Разве такие продаются? Раньше продавались точно такие же все. Были рекламы, там, всяких, там, плиток, шоколадок, там, таких других, как с орехами, с такими прочими. И сегодня мы будем, как бы, не только обозревать, но и как раз именно и пробовать на вкус, какой он что из себя представляет. Поэтому разбираем и едим. И да, кстати, еще есть такое новое видео на моем канале, как как я считаю деньги. Вот, там оно уже, наверное, наберет обороты, все проще, потому что популярности очень мало. Вот, и поэтому начинаем. Меньше было меньше шло ближе к делу, поехали. Начинаем. Итак, первая порция. kursuna normalde Вторая порция. Наконец-то последнее, третье. А, нормально, вкусно. Впрочем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, репостите. оставляйте комментарии. Пробовали когда-нибудь вы китка С кофем или без кофе, с чаем или без чая? Впрочем, всем пока, ставьте лайки, я уже ушел в комментарии, пока.